Всем привет. Сегодня немножко аналитическое будет такое видео. В принципе оно всегда такое, ну как бы более аналитическое, наверное. Хотя и достаточно простое, как вы любите. Так вот, в моей стране, для многих не секрет, проходят сейчас массовые протесты в некоторых местах, на некоторых предприятиях забастовки. Народу не нравится не нравится власть, если просто выражаться. Я, в принципе, думаю, наверное, и в вашей стране тоже сейчас проходят какие-то протесты. Сейчас такое время, когда народ, видимо, проснулся, начал осознавать себя как нацию, как личность, как, как человека, как единицу общества. И это прекрасно, однако... Я задался вопросом, почему не происходит то, что, на мой взгляд, казалось бы, рациональным? Почему не происходят настолько массовые протесты, чтобы количество людей приобрело критическую массу? Почему, предположим, забастовки не имеют абсолютно массового и всестороннего распространения? Почему многие люди, несмотря на то, что ясно, Количество тех, кто недоволен действующей властью, оно превышает то количество, которое довольно этой властью и хорошо и сладко живет при ней. Почему эти люди не выходят, почему эти люди не присоединяются, скажем так, к протесту? То есть они его поддерживают, но при этом ярко никак не выражают свои мысли и не участвуют в подобного рода акциях. И... Гонение, преследование, репрессии – это как бы один момент. С этим все ясно. Это силовое воздействие, это психологическое воздействие, это постоянное чувство страха, это боязнь за себя, там, за своих близких. Но мне хотелось понять, в чем непосредственно сокрыт сам корень страха. Помимо физических каких-то моментов, потому что через них можно переступить. Ну, вот я вам скажу, я как человек, которому что-то не нравится, я сразу от этого избавляюсь. Нет, ну может быть я немного поразмышляю, но в итоге я все равно прихожу к конкретному решению и делаю необходимый мне, выгодный мне и нужный мне шаг. Почему не делают так другие? Так вот, знаете, ответ на самом деле достаточно банальный и простой. Система, в которую поместили общество, система, которая нас окружает, в которой мы живем, частью которой мы, к сожалению, являемся, она подготовила себе некие гарантии того, что ты будешь дорожить тем положением, которое у тебя есть и не захочешь так называемой свободы. Ведь это относительное понятие. Думаю, вы согласитесь со мной. Посмотрите, пожалуйста, на себя, возможно, на своих близких и вы увидите, что люди живут по шаблону. Я не раз об этом говорил, но одно дело, когда люди размножаются, там, работают, общаются с соседями, там, строят какие-то планы на будущее. Но другое дело ее финансовая составляющая. Так вот, если вы повнимательнее посмотрите, то увидите, что практически все общество, практически все люди вокруг вас, и вы, вероятнее всего, в том числе, Невероятным образом закредитованы. Это один из моментов, почему люди будут дорожить своим рабочим местом, даже если их там угнетают и даже если они получают копейки. Понимаете, когда на человеке висит кредит, когда на человеке висят обязательства, а к этому можно добавить еще и малых детей и прочее, прочее, прочее, ну, в принципе, вы все видите те самые кандалы, которые висят на многих людях, то вы поймете, что этот человек будет держаться даже за самую копеечную работу. Он будет угнетать себя, он будет растворять себя в этом формате жизни, дабы не оказаться в долговой яме. Человек, как-никак, он имеет чувство самосохранения. И вовлекая себя в эти кредитные ямы, видимо, не обладая определенного рода умом, интеллектом, сноровкой, прозорливостью, он не смотрит далеко, он не оценивает свое будущее на несколько шагов вперед. У людей в большинстве своем отсутствует такое, такая черта характера, такая особенность, как предусмотрительность. И это становится губительной ошибкой для большинства граждан. В этом и сокрыта цена нашей свободы. В банковских кредитах, в потребительских, в шмоточной жизни, в потребительской жизни. Понимаете? Недаром было создано именно такое потребительское общество, которое без оружия может быть управляемым. В принципе, воздействовать на людей... Ну, вот как мне кажется, даже не нужно палками, газом, гранатами, стрельбой, арестами. В этом, в принципе, в современном потребительском обществе, ежели посмотреть вот на мою страну, у нас, скажем так, порядка 9 миллионов населения. Ну, это так, навскидку, плюс-минус, там небольшое количество. И по последним данным, статистическим, что-то около 7 или 8 миллиардов долларов составляет закредитовенность населения. Разделите, посмотрите, и в принципе вы поймете, что для такого малого количества это исключительно огромная сумма. И через эту сумму, через эти долги, через эти кредиты совершенно легко и просто можно управлять толпой. Любой толпой. Поэтому финансовая составляющая это, наверное, самый сильный кнут. Это, наверное, самые сильные цепи. И что самое парадоксальное и удивительное, и трагичное, наверное, во всем этом, это то, что люди применили это по отношению к себе добровольно. В этом заключается цена свободы. На самом деле, по-настоящему людей сдерживают ни границы, ни колючая проволока, ни клетка, ни человек с автоматом. На самом деле, людей сейчас сдерживают бумажки, так называемые билеты, казначейства, разменные банкноты. Это трагично, как минимум для меня. Почему? Потому что я понимаю, что общество не может быть свободно с такими кандалами, с такими цепями. Но я верю, что люди найдут решение и... Впереди будет хорошее будущее. Но как иначе? Если человек не верит во что-то хорошее, мне кажется, это сродни пессимизму и ни к чему хорошему это не приводит. Мы же достаточно оптимистичные, хоть и реалистичные люди. Должны оценивать ситуацию, должны взвешивать, должны понимать процессы, которые происходят вокруг нас. Должны докопаться до самого корня. Потому что проблема решается только в том случае, если вы познали корень. Если вы исправляете последствия, то проблема никогда не будет решена. Надеюсь, как обычно, хоть и сумбурно, но все же мне удалось вам раскрыть и изложить суть моих мыслей. Всего доброго, берегите себя, пишите комментарии, подписывайтесь.